В наших прошлых видео мы уже рассказывали о том, как волонтеры Екатерина Бажанова и Алиса Доронина своими силами помогают животным. Оба интервью доступны на нашем канале, поэтому рекомендуем их посмотреть, если вы их еще не видели. В этих интервью мы затронули важные вопросы, касающиеся бездомных животных в целом. Обсудили тему стерилизации, передержки и содержания кошек и собак, но кое-что все же осталось за кадром. Мы продолжаем наш цикл сюжетов о зооволонтерах видеороликом про самые распространенные мифы о содержании домашних животных. И первое же самое распространенное заблуждение гласит о том, что удаление когтей у кошек решает все проблемы с испорченной мебелью. Почему в этот миф нельзя верить и почему тем более нельзя так делать, отвечает Екатерина Бажанова. Постоянно об этом пишем и говорим и публикуем очень, скажем так, живописные картинки на эту тему. Нет, это живодерство самое настоящее, это удаляются не когти, удаляются первые фаланги пальцев у кошек, все это потом очень болезненно заживает, в Европе эта операция запрещена и вообще ни один уважающий себя ветеринар проводить ее не будет. Более того, после того, очень часто бывает такое, что после удаления этих когтей, этих фалангов, пальцев, потом животному становится, например, больно стоять в лотке на наполнителе. Животные ассоциируют эту боль с лотком и старается пойти куда-где помягче. Соответственно начинает гадить. Но это уже другая проблема. А как ее решить? Ведь когти обратно не пришлешь. Угу. Поэтому нет, ни в коем случае. А касательно остальных мифов, ну тут самый распространенный, наверное, это про кастрацию. Очень часто мы слышим. Когда ты говоришь человеку, как бы кастрируйте свое животное, пожалуйста, что то есть 5-10 вы живодеры, себе бы что-нибудь там вырезали и так далее. Нет, кастрация это никакое не живодерство, это рядовая операция, ничего несложного нет, особенно если ее проводит грамотный квалифицированный врач. Действительно риски, они существуют минимальные, все-таки это операция, но эти риски не сопоставимы с теми рисками, которым подвергается нестерилизованная окошко, То есть это пиометра, рак молочных желез, кисты и так далее. Самый живучий миф, который уже просто оскоменно набил, должна разок родить кошечка. Нет, не должна она ни разок, ни сколько разков рожать. Более того, в идеале кострация должна проводиться до первой течки. В таком случае риск всех вот этих заболеваний э, снижается ну, прям там, до огромного количества процентов. Своим списком самых популярных заблуждений с нами поделилась и Алиса Доронина, еще на записи нашего прошлого интервью. Таких мифов огромное количество, начиная с того, что если у собаки небо черное, то она непременно злая. Непременно. Даже такое бывает. Если собака попробует хоть раз вкус крови, она будет убийцей. В общем, как какие-то ужастики, просто Стивен Кинг отдыхает. Ну, какие мифы еще? Ну, наверное, насчет того, что кошки и собаки могут питаться вообще всем, чем угодно. Ну, подумаешь, можно кошку и собаку кормить? Можно-то можно, конечно. Времена идут. Технологии идут, не стоят на месте. Уже у нас 21 век на дворе. Сейчас полно информации. Ну не, не умеешь ты сам что-то как-то подобрать тот же корм. Или какие-то стереотипы, может быть, свои... вообще свои какие-то вот различные мысли по поводу там, да, что если собака там попробует вкус мяса, да, она там будет убивать. Так, собака хищник изначально, а чем ей еще питаться? Как не, не мясом? Только что. К сожалению, многие вот, ну да, многие, конечно, прислушаются, только многие почему-то вот живут в этих мифах, мифах. И может быть, пообщавшись с более грамотными людьми, можно эти, конечно, мифы и развеять. Но, опять же, да, миф насчет того, что животное хоть раз не должно родить, что животные лечат. Ну, может быть, лечат-то и лечат, но это опять же на фоне. Это скорее. Сила само, само, какая тогда по эффекту от все правильно. Все это, конечно, здорово, но нужно жить в реальности, в реальном мире, а не какими-то миф, мифами, как вы сказали, уже сказками и прочими. Если рассуждать, что у собаки черная небо, она злая, значит, все чау-чау должны быть и шарпеи, mm -hmm. Если взяты, значит, они все поголовно, должны быть просто монстрами. Вот э, кастрированные животные будут э, толстыми, вялыми Аморфные. овощами. Угу. Вы можете посмотреть на наши, вот, в данном случае, четыре аморфных животных, которые не знаем, как угомонить. Нет, это никак не связано с поведением, э, кастрация никак не повлияет на характер, наоборот, животное не будет озабочено постоянным гоном, постоянными вот, этими гормональными бурями, оно будет э, играть, кушать, спать, заниматься своими делами и жить полноценной жизнью. А если, допустим, человек уверен, что он не будет заниматься разведением, там не собирается сводить, знает, что животное всегда подконтрольно, но при этом хочет оставить, как говорится, котику колокольчики, кошечке матку, то есть если человек ответственно относится, можно ли этого не делать или это нужно обязательно? Нет, ради бога можно этого не делать, но кот в 90% случаев он будет метить, он будет орать, он будет ломиться форточки и рано или поздно свариться с ним. У кошки тоже, ты же сама рассказывала, да, вот кошка в течке, она орет, она, она заколебала, mm -hmm. это же все. Люди как делают? печку гормональными препаратами. Ни в коем случае делать этого нельзя. Таблетки эти. Таблетки, это все. Это... На здоровье потом. Это, это, это понимаете, вы, вы не сделаете, вы сейчас пожалеете кошечку, пожалеете денег на стерилизацию, а потом ваша кошечка, либо вы раскошелитесь, да, потому что э, стерилизация, когда там уже опиометра, да, или, э, да, это рак молочных желез, да, и надо удалять две гряды молочных желез, это огромные деньги. Во-первых, Животное молчается, во-вторых, ну. просто, просто вот как чувство, бы, я тоже по этому поводу побежало. очень много ссорилась в сети, потому что я считала, что ну, вот, реально я считала, что это калечит животное. Зачем вот, как бы, лишать его чего-то, если как бы, природа предусмотрена. Но я в силу того, что я человек неопытный, и у меня у самой был кабель, который, в принципе, у него не было такого ярко выраженного. Он, ну, если есть вот рядом женская особь то, естественно, он на нее реагирует, как бы делает садку и так далее. А в целом он у меня себя вел спокойно. Может быть, поэтому я и этого не делала. Ну вот калечить животное в каком плане? Он, он что, инвалидом как-то Ну плане в калечит? плане мальчика это там оно по-другому. А вот, ну, в плане девочек, мне кажется, это ну, как бы вскро... Это же полостная операция же. Это полостная операция. Но я еще раз говорю, она длится 15 минут. В итоге, если все нормально, здоровое животное, особенно если делается до первой течки, вот такой малюсенький шовчик, которые даже не надо не снимать, не обрабатывать. Mm -hmm. Чем младше животное, мы сейчас, слава Богу, наш начали практиковать раннюю кастрацию, стерилизуем котят. Mm -hmm. И чем младше животное, оно, тем быстрее. Эти котята, То они уже... страшно уже, именно после уже, операционного они, периода, Нет, Они через не час, рано. они отнимались, в попонки носятся, играют. У них еще, вот, по поводу... Тоже один очень миф такой распространенный. Вот животное будет чувствовать себя неполноценным, не познает радости. Кто-то его... даже протезирует яички, да, я тоже читаю. Радости материнства не познает. Не нужно очеловечивать животное. Мы разные виды. Животное не осознает свое родительство, оно не способно регулировать свою рождаемость. Это просто инстинкты. Это его поведение животного. И управляет поведением гормоны, а человек, существо, все-таки, хотелось бы надеяться, да, разумное, оно способно контролировать свою рождаемость, осознавать материнство, заботиться о своем потомстве. Кошка, она на уровне инстинкта, она будет заботиться о своем потомстве, но через шесть месяцев она спарится со своим сыном. Ну, вот, вот это, это как, как в этом анекдоте, что, доктор, у меня кошечка беременна, да, да, у да, меня кошечка поправилась, что да, она да, у нас да. беременна, да вы что, она с братом да, живет. Да, ну, понятно. Ну, вот. Но, видите, мы почему очеловечиваем? Потому что мы часто, ну, не то, что мы видим, что животное верное, что животное предано хозяину, оно умное, и нам, мы, нам кажется, что это, ну, чисто как человеческое, что они даже лучше где-то людей, потому и очеловечиваем. Ну, мы именно говорим про вот репродуктивную функцию, про вот вот эту, этот да, аспект. Нет, это сейчас там совершенно по-другому. Не нужно отчеловечивать, не нужно проецировать на животное свои желания, особенно это проблема мужчин, которые... Просто там бьются за эти... Мужская да. да. Это же все, там до крови прям. Живодеры, нет, не отдам. Да. да, многие заблуждаются, веря гладкошерстных животных. Конкретно, ну так как я собачник, я буду говорить за собак. Многие не хотят заморачиваться с шерстью, mm -hmm. не хотят брать более каких-то пушистых животных. Думаю, что с ними... Возник... Да, шерсть есть, конечно, но, например, с того же добермана, или с того же каникорса, или с каких-то более гладкошерстных собак. Шерсть для нее точно так же, только она не с не клубками скатывается как-то. Она впивается во всех, как если покрытие есть, она будет впиваться в покрытие. Она, даже я слышала такую историю, когда шерстина впилась в пятку хозяйки. Как иголка. То есть, если шерсть какую-то вот такую более мягкую, пушистую, как, вот, допустим, овчарки, или... Еще у кого-то она может там веником как-то чем-то тряпкой собрать, то эту, или пылесосом. то эту кол колючую шерсть пылесос может даже и не взять. Угу. Ну, то есть уборка Поэтому... обязательно должна быть вне от того, конечно, какая собака. Конечно. конечно. А если лыс... чехуахуа даже, то. Разумеется, с лысыми животными надо сказать еще больше хлопот, потому что они потеют. Они потеют, те же сфинксы, какие-то голые китайские собаки, они потеют. У них есть потовые железы на теле, в отличие от, пушистых, ну, от шерстяных собак. Они могут запросто сгореть на солнышке. Обязательно ли вообще любую собаку дрессировать? Вы знаете, да, обязательно. Особенно mm -hmm. маленьких. Многие берут маленьких собачек, наверное, скорее как игрушки. Mm -hmm. И не, не занимаются ни воспитанием. Они, наверное, думают, что маленькая собачка, на там будет сидеть то в углу, как кошка. Не возможно, мешается. они как-то вот как вот детишек, может быть, как-то как, как ну, младенцы, как, как к детям относятся. Но это не совсем верно, потому что как раз таки с маленькими собачками это больше и проблем, ввиду того, что они более, эм, более эмоциональны, наверное, возможно. А, например, такие, как пекинесы. Они вообще очень такие бесстрашные собачки, uh -huh. они не боятся абсолютно никого и ничего. Uh -huh. И поэтому дрессировать нужно абсолютно... Ну, дрессировка, конечно, не в плане того, что там прыгать барьеры или... Может быть, люди тоже не понимают, наверное, uh -huh. всей полноты слова дрессировка. То есть это в первую очередь воспитание животного, uh -huh. чтобы оно было и не трусливым, uh -huh. и не агрессивным, не, не к хозяевам своим не к посторонним людям. Ну и банально, чтобы хотя бы на имя откликалось, чтобы... Ну, разумеется, чтобы, да, базовые команды какие-то типа, как вот ко мне рядом сидеть, лежать, фу, это должно быть у каждого животного, в частности у собаки. При желании, кстати, можно и кошку адресировать. Да, они тоже Да, и сидеть, и лежать, и барьеры, и лап подавать, япкор. Без проблем. Ты случаи знаю. знаю. Еще по поводу одного мифа. Так как у нас лето, так как у нас Жара, все окна на растопашку, Жив... кошки верхолазы, кошки всегда приземляются на лапы, да он у меня умный, он у меня не улетит, ха-ха-ха, каждое лето по несколько постов в день в ленте. Я сама лично видела, как кошка, причем, ну, по вине, кошка на ребре вот открытой форточки, Орёт не своими голосами, я поднимаю голову, и я понимаю, что кошка, я не знаю, они там были пьяные, шутили или что, то есть кошка сидит на форточке, на, вот, на самом-то а изнутри закрывают эту форточку, mm. то есть кошка, и она орёт, потому что она понимает, что она сейчас упадет и она летит с пятого этажа. Ступенька почты, она на вот сначала а козырек над почтой, потом об эти ступеньки и совершенно не на лапы. Совершенно не на лапы. Видимо, высота играет роль, и кошка да. вся искалеченная. Там открытый перелом лапы был. Она, ну, у нее глаза безумные, как у человека, когда сотрясение мозга, вот у нее ступор, mm -hmm. вот этот, его взяли унесли. То есть я сама лично видела, что кошка не приземляется с такой высоты на лапы. Это... Ну, и вот по поводу того, что мой котик умный, он не выпрыгнет. Это, это опять же. Это животное это инстинкт и птичка зачерикала это охотник это облигатный хищник он сиганет никто не заметит поэтому сетки ставят, не и не, не эти москитки они не защитят а сетки называются антикошка. интернетом пользоваться все умеют гуглим находим То есть, есть специальные сетки антипошка вам с удовольствием Понятно. вот и Сетки не ставят, эти ну что делать? Я не знаю, но ну, вот животные падают каждое лето. Вот Просто даже вот эти окошки, которые приоткрыты на проверке, животные да, гибнут, да, потому что застревают. Да, тазом. это вообще отдельная тема, тоже постоянно об этом пишут, потому что очень много погибает животных. Мы надеемся, что наше сегодняшнее видео разрушило большую часть мифов о содержании дома кошек и собак, о кастрации и стерилизации, что кто-то почерпнул для себя что-то новое. Напомним, что в социальных сетях существует группа ⁇ Зоу-зато ⁇ где можно опубликовать объявления о поиске пропавшего животного, передержке, новых хозяев или наоборот, найти себе четвероногого друга. Если вы еще не видели интервью с Екатериной Бажановой и Алисой Дорониной, обязательно их посмотрите, ссылки на эти видео будут в описании. В этих роликах мы более подробно обсудили вопросы стерилизации, содержания и дрессировки. На данный момент это все сюжеты на тему домашних животных, однако у нас на канале есть и множество других видеороликов, которые могут вас заинтересовать. На этом я с вами прощаюсь, до следующего видео.